Решил я вновь вернуться в игрушечку под названием Islands и продолжаем наше прохождение и выживание на необитаемом практически. Острове. Но перед началом видео хотел попросить вас о совсем малюсенькой просьбе, ребятки. Поддержите братишку Скретча в его начинаниях, поставьте на это видео лайкосики, прокомментируйте происходящее, а я буду взамен радовать вас все новым и годным контентом. Также, ребят, не откажусь я от ваших советов, как в какие же игры мне играть и что вам больше нравится. Напишите мне об этом в комментариях, я обязательно это учту. Ну а мы продолжаем, друзья. А я так понимаю, у нас сейчас ночь на дворе, нам необходимо... А выспаться, плотва у нас тут заскучала Я смотрю, давненько я на ней никуда не ездил Но мы это скоро исправим Вкратце, ребятки, немножечко расскажу о том, что я здесь построился Да, существенно больше у меня здесь стало построек, больше стало объектов Но сейчас, ребятки, я только посплю и на утро все вам продемонстрирую Да, у меня даже внутри домик вот так вот немножко поменялся У меня здесь теперь есть печечка, которая, в которой я готовлю себе еду в случае, если проголодаюсь, есть ящичек, печечка, есть кроватка, друзья, стол, за которым я иногда пишу всякие интересные вещи, да, заметки и прочие дела. Вот так вот мы можем присесть сюда, да, и написать что-нибудь интересное за таким вот столом. Здесь у нас в тубочке хранятся кое-какие вещи. Можем, кстати, проверить вот таким вот образом. Да, тут кое-какие вещи у меня здесь есть. Это у нас штаны, которые я нашел на острове в прошлой серии. И какая-то шапка из бересты А здесь у меня вещевой тоже шкафчик Здесь у меня мои вещи, это кожаная броня Которую я недавно скрафтил Ее, естественно, я одену тогда, когда мы Будем выдвигаться в какое-то путешествие В рамках текущей нашей серии Возможно, я это сделаю, но пока что Обещать ничего не буду Поживем, увидим Ну что ж, давайте пока что, ребятки, отдохнем У нас выдался тяжелый день Наш парень устал И пора бы ему поспать до утра Ох, неужели пора вставать? Эх, как я не люблю этот момент, но надо. Новый день и новые дела, друзья. Без этого никак, иначе наш прогресс будет просто стоять на одном и том же месте. Так, ну что мы, как обычно, мы так запускаем значит, а, запускаем, значит интерфейс, и как обычно, с утречка, пораньше встав с кровати, мы хотим, естественно... А, покушать, да-да-да, давайте заберем из печки то, что у нас приготовилось а, сегодня у нас на завтрак это вот такая вот жареная рыбка друзья, да, с помощью которой мы быстро сейчас утолим наш голод и пойдем творить великие дела, так, ну чтобы нам не захламлять инвентарь, давайте эту рыбку мы оставим где-нибудь а, вот здесь вот а, в ящичке, так, что-то у нас похоже, рыба-то не влазит, да, вся а, да, не влазит, так, а мясо, мясо мы можем здесь оставить, жареная морская звезда но ну, мы ее скушаем чуть-чуть а, попозже. А, так, ну что, ребят, в следующем. Давайте я вам сейчас вкратце покажу расскажу, что у меня тут еще изменилось. Так, вот это внутреннее убранство моего дома. Я вам а, сам дом показывал, но внутри, как я обустроил еще нет. Так что вот, смотрите, и наслаждайтесь. Выходя, мы сразу же любуемся на рассвет. Вы посмотрите, какой обалденный рассвет здесь. А я просто в шоке. А, недавно тут я посадил, значит, все деревьев да, на своей, так сказать, дорожки. А, и вот тут у нас небольшой такой причал. Да, теперь мы, ребят, путешествовать будем гораздо чаще. И я решил все-таки обзавестись вот таким вот причалом, на который я и буду приплывать на своих а, пока что лодочках, в будущем на кораблях и так далее. Вот так это у нас а, будет выглядеть. А, вот, значит, построила я здесь такой навес. Это у нас навес, можно так сказать, для того, чтобы уберечь нас от дождя в случае непогоды. И мы могли заниматься здесь а, складированием своих ресурсов. Своеобразный, друзья, у меня склад вот такой вот здесь. Здесь у меня находятся всякие различные а, припасы. Что я не собираю, что я крафчу, я все а, прячу именно вот сюда. Да, вот тут у нас, кстати, железо находится. А, да, недавно, кстати, я себе сделал также пресс. А, на печатном прессе, то есть в печатном прессе, мы сможем делать бумагу. Чистые бумажные листы, на которых сможем потом а, писать а, все, что угодно. Так, забираем. Ну и пока я их помещу куда-нибудь вот сюда вот а, в корзиночку. Они мне на данный момент а, не нужны. Возможно, они мне в ближайшем будущем понадобятся, но пока что они а, не нужны. Значит, здесь у меня стоит дубильный станок. Я вам уже его показывал. Здесь у нас делается кожа. Так, вот два кусочка у нас здесь даже 4. А здесь у значит, априалка наша, на которой мы делаем вот такую вот пряжу. Так, здесь у нас, значит, ткацкий станок стоит, на котором мы делаем ткани, тоже все забираем. Ну и вот сюда можно, в принципе, все готовую продукцию пока что и складировать, чтобы она нам не захламляла наш с вами инвентарь. В общем, это у нас, ребят, такой склад, получается, где мы храним наши э, припасы. Ну и типа как мини-мастерская, где мы можем вот так вот на каких-то станках поработать немножечко. Пройдем дальше, посмотрим, что же еще у меня тут такого интересного появилось. Ну, естественно, тут у меня место для отдыха, а тут костерок у меня находится Тут, кстати, у меня корзинки, в которые я также могу э, поместить свою еду, которая у меня лишняя в инвентаре на данный момент. Можно, кстати, вот рыбку, да, я пере пере пере переложил сюда, пускай она будет здесь. Ну и тут у меня, значит, дровишки для... Ну и одна печечка пока что стоит, а со временем сделаю побольше. Я прикинул, так что, в принципе, мне одной печки достаточно пока что. в Острой необходимости особой в них такой нет, поэтому достаточно будет одной печечки. Так, ну и здесь у меня, ребятки, святая святых, это огород, который, который постоянно снабжает меня всякими интересными растениями. Вот в данный момент я выращиваю здесь какую-то, значит, Какое-то интересное корнеплодное растение, как оно называется, не картофель, а давайте посмотрим на маленькую. Так, саженец маниока какой-то, который я нашел недавно на острове, корни которого можно, кстати, тоже жарить и использовать в качестве еды. Здесь у меня картошка, кукуруза, в принципе, все пока самое основное. И вот тут у нас листы алоэ вера, у которого очень хорошие такие лечебные а, свойства. Так, ну и в принципе, это все самое основное, что я сделал за кадром. Друзья, пока что больше я ничего не делал. Ну и я думаю, пришло время заняться уже какими-нибудь важными делами. А, ну, например, я запланировал сделать здесь какую-нибудь специальную мастерскую, где у нас будет а, располагаться вот эта вот большая печка. Не на улице же, все-таки ей стоять правильно. Поэтому я, наверное, сделаю здесь какую-нибудь мини-построечку а, для нее специально, куда мы, собственно, и будем приходить и обжаривать все необходимое. Так, где-то у меня здесь было. Был, значит, бамбуковый сундук, в котором находятся кирпичики Давайте посмотрим, какого же номинала кирпичики нам пригодятся Так, это у нас 2 на 2 на 2 Вот такие, кстати, кирпичи, в принципе, пригодились бы Ну-ка, это что за кирпичики такие здесь есть? 1 на 1 на 1 Тоже 1 на 1 на 1 Вот, кстати, этих у меня очень много, которые просто 1 на 1 и на 1 Так, а это что такое? Да, это у нас большие кирпичи шлакоблоки, можно так их назвать Так а вот это что, а это стеночки у нас, вот, кстати, стенки тоже пригодятся, это тоже, по-моему, то же самое, нет, это, это разного плана стеночки, это у нас поменьше, чуть-чуть 2 на 1 на 2 высоту, и это у нас 3 на 1 на 3 получается, да, так, вот такие кирпичи мне понадобятся, наверное, дальше смотрим, вот такие, наверное, кирпичи. Вот такие, ну да, и вот обычные самые. Даже я бы сказал, наверное, ребятки, печка-то хрен бы с ней, она в принципе нормально себя чувствует на улице. Мне сейчас важнее, ребятки, кузница. Печка нужна для разогрева чего-либо, а кузница мне непосредственно здесь понадобится для того, чтобы мы могли уже работать с металлом, друзья. Да-да-да, в прошлой серии я сказал, что мы будем работать в этой серии с металлом, поэтому сейчас мы... Попробуем а, построить кузницу. Так, для, нам для этого необходимо будет сейчас построить как минимум а, пол для нашей а, кузницы. Что же мы будем за, для этого использовать? Вот эти, наверное, большие кирпичи сейчас используем. Только их мы немножечко, наверное, углубим как-нибудь. Так, вот таким вот образом, да. То есть немножко углубление у нас будет вот такое. Так, я думаю, что слишком большую мы не станем делать кузницу. а Мы ее сделаем, грубо говоря, вот... А, ну, получается, сколько у нас? А? 8 на 8 а, блоков, да? Так, отлично. И в эту сторону тоже на несколько блоков. Да. Нам главное, чтобы у нас просто поместилась сама кузня. Так, вот. Я думаю, что идеально просто это все сюда а, вписывается. Да, и если вдруг нам понадобится печку переставить, мы, в общем-то, это если что, разрушим и сделаем здесь общее помещение, где у нас будет большая печка находиться и даже кузница. А вообще, что я, ребятки, парюсь, давайте так и сделаем. Сейчас мы а, здесь поломаем это все дело. А, По-быстренькому вот эту большую печь я сломаю, потому что... Но она пока что не нужна, я сейчас а, уберу ее и здесь сделаю а, ровненький такой пол специально для нашей а, кузницы. Так, в общем, снес я эту самую печечку и сейчас здесь мы постро построим а, все-таки а, пол такой общего плана, чтобы у нас все-таки, а, чтобы у нас здесь было общее место для нашей кузницы и для нашей а, печечки. Так, давайте все-таки здесь сейчас мы и построимся. Так, вот таким вот тоже образом, немножко углубив кирпичи в землю. И вот в эту сторону, прям на нас, так, два, да, вот таким вот образом будем ставить. Три, четыре, пять, пять, наверное, точно хватит. Или даже, может быть, даже, может, шесть можно поставить. Давайте поставим вот сюда вот. Так, шесть, получается, нам, думаю, подойдет. И в эту сторону на один уровень. Так, это мы сейчас делаем только пол. Нам сейчас надо сделать пол А потом уже дальше будем стены ставить, друзья Так Так, отлично Все, вот, такого, вот такой площади, я думаю, будет вполне достаточно, друзья Так, я думаю, что может быть третий все-таки слой сделать Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть И у меня как раз еще шесть осталось блоков Я думаю, что не помешало нам бы Так, а что нам нужно на большую печку? Нам нужна глина Определенно она у нас здесь есть Давайте ее все-таки достанем, только сколько глины я уже не помню, но сколько-то необходимо. Вот она у нас углевыжигательная печь, а, мы сразу ее поставим, то есть мы собственно для этого здесь все это и делаем. Да, нам главное, чтобы она сюда поместилась, это вот раз, целиком и полностью, так а сзади как? Так, главное, чтобы она здесь была в упор, а, здесь мы поставим потом стенку. Хотя, наверное, можно сразу стенку наметить, чтобы было нам понятно. Сейчас, секундочку, посмотрим. Так, стеночку я, наверное, буду делать из вот таких вот маленьких кирпичей. Буду выкладывать, она у нас будет вот тут прям по периметру. Так, это раз, два, три, четыре. Так, вот это у нас будет стеночка задняя. Вот такого вот плана. Так, повыше мы ее, естественно, поднимем. Так, ну и давайте попробуем печечку нашу углевыжигательную поставить. Да, в общем, хочу сделать мастерскую, где я буду уже работать, там, не знаю, с обжаркой, там, глины, камня и так далее. И а, с металлом в том числе. Так, вот у нас углевыжигательная печка. Так, она сюда входит? Нет, у нас... Давайте попробуем, поставим все-таки ее сюда. Так, вот таким вот образом. Я вижу, что задняя часть ее немножко... Задняя часть немножечко... Не входит сюда. Так, секундочку. Давайте с этой стороны попробуем сейчас. Так, сбоку у нас так. И сзади вот таким вот образом. Да, главное, чтобы труба торчала наружу. Можно даже в стеночку прям ее монтировать. Вот таким вот образом, да? Отлично. Так, ну, сбоку, интересно, мы сможем поставить кирпичную стену нашу, секунду. Сейчас я попробую. Если не получится, то надо будет что-то с этим еще придумать. Это что такое? Что-то большой какой-то кирпич. Здоровенный взял я кирпич. Давайте поменьше возьмем. Так, где наши маленькие кирпичики? Вот они. Ну, в принципе, да. То есть кирпичная стена входит сюда, но, скорее всего, печка этой будет из нее наружу выходить, вываливаться. А мне это, друзья, если честно, не нравится. Так, здесь мы сделаем трубу. Да, и все-таки надо будет еще сделать. Давайте-ка ее уберем быстренько, пока оно нас не затвердело. И все-таки, да, правильно я думал, надо будет еще один сейчас уровень сделать. В основном эта серия будет посвящена строительству. Вот, посмотрим, как же можно, можно строить у нас грамотно в игрушечке под названием Islands, собственно, в которую мы сейчас играем. Так, опускаем и строим дальше. Так, блин, что-то не так. Дело пошло не так, как нужно. Так, сюда вот влево, еще влево. И еще до конца, до самого. Все, у нас такие большие закончились. А, большие кирпичики. И продолжаем, ребятки, строить кузницу. Ну, ничего страшного, мы сейчас их еще наделаем. Я сейчас для этого, собственно, место здесь и оставил, чтобы сделать одну печь. Где она у нас? Вот она. Создаем большую печечку. Вот сюда, вот ее сейчас поставим. Так, не лучше сзади. Лучше сзади, где уже есть стена. А, будем сейчас отслеживать, как бы нам ее поставить. Так, чтобы, главное, сама печь не выпирала. Так, сюда, в эту сторону. Так, так, так что-то мне подсказывает, что она будет выпирать, да, немножко? Или нет, или в самый раз? Похоже, в самый, в самый раз, друзья. Вот таким вот образом, пускай она у нас здесь стоит. В принципе, нормально. Да, подумаешь, чуть-чуть кончик будет выпирать. Ничего страшного. Главное, что у нас есть к ней доступ, и мы можем в ней работать. Так, а если сейчас поставить боковую стеночку, как это будет выглядеть? Секундочку... Таким вот образом. Да, по почти все закрывает. Да, не, не почти, а точно все. Да, вот тут у нас такая, значит, стеночка. Это я просто проверил. Я второй ярус буду, скорее всего, делать из другого немножко материала. чтобы нам можно было повыше как-то все дело поднять. Так, не заходи ты в печку, забирай все эти кирпичи, которые я здесь наставил. Обратно. А иначе они затвердеют, потом уже не заберешь. Так. Здесь будут у меня другие немножко стены. Повыше поставлю. Вот, ну... Соответственно, пока она у нас что не простаивала Так, где у меня? У меня стен-то здесь нет Сейчас, в инвентаре. сейчас поставим другие эти стены, ребятки Из которых у нас состоит э, наш дом Вот такие, наверное, 13 штучек точно подойдут Давайте заберем еще немножко глины В принципе, не нужно жалеть материал, из которого мы все это дело строим из кирпича Нам он Но У нас тут по-любому на острове еще есть И мы сколько нужно его сможем добыть Так, э, глина и вот давайте-ка сделаем вот такую нам стенку. Сейчас я сначала прикину, сколько нам нужно будет. А первый, а ярус-то у нас точно будет вот из таких маленьких кирпичиков. Прям вплоть до... До сюда, наверное. Или все-таки убрать парочку. Парочку оставим. Тут, может, что-нибудь другое поставим. Так, отлично. И здесь тоже, тоже так же. Построим, попробуем до конца. Так, раз, два... И замечательно. Так, вот я не знаю, вот, этот, вот эту сторону пока лучше не застраивать, потому что, я, возможно, я еще расширю в, влево немножечко. Я не знаю, сколько у меня, меня все-таки места занимает а кузница, для которой я это все строю. Приоритетом все-таки является эта кузница. Давайте сейчас отсортируем по рабочим станциям. И вот кузница у нас без... А, топливо, значит, на нее нужна глина, мехи Я все, в принципе, приготовил, друзья, у меня все есть Сейчас мы посмотрим, сколько у нас это все дело места занимает Что-то персонаж может, проголодался Давайте перекусим немножечко Свежайшим и сочным дикончиком, отлично Который я недавно нашел Точнее, на который я недавно охотился, тут бегал Так, отлично, значит, поели И давайте сейчас мы возьмем Вот нас, значит, наковальня Вот на собственно, мехи ну и железных слитков тоже на всякий случай захватим, потому что скоро будем из них что-нибудь в кузнице мастерить. Итак, кузница есть, и давайте сразу же используем ее в крафте самой кузницы. Так, отлично. Значит, ставим мы ее как-нибудь вот сюда, прям поближе поставим. Да, все-таки, наверное, надо будет еще один ряд расширить. Я сейчас сразу тогда закажу здесь кирпичей, которые нужны нам. Вот таких вот побольше э, штучек, наверное, так, 3 штучек, 6, скорее всего, мне понадобится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 штучек понадобится, зажигаем. Пускай у нас они пока и, а, на изготовлении стоят. Да, и сейчас посмотрим все-таки, как нам можно поставить нашу а, кузницу, друзья. Надо еще не забывать, что сюда не помешало также поставить печи, которые... А, Выплавляют сталь Все-таки у нас это плавильная Такая, знаете, такая Все-таки у нас здесь как, вроде как плавильник Кузницы мы планируем сделать, поэтому Обязательно нужна Печка, которая выжигает сталь Наверное, еще все-таки добавлю, не надо Скупиться, давайте еще добавим Так, по максимуму Нам в любом случае пригодятся Такие большие кирпичики Так, ну и, наверное, будем стенки Потихоньку ставить Так, сейчас, секундочку, вот тут вот сбоку Наверное, я поставлю какие-нибудь кирпички побольше. Так, это на один на один. Это 2 на 2. Вот, два на два, наверное, здесь я и поставлю сбоку. Вот так вот это раз. Так, ну а здесь я не знаю, где будет следующая концовочка. Так, надо было из этого боку тоже такой по идее, поставить. Но что-то я немножечко затупил, чтобы типа как несущий он был у нас, да? Но сейчас вот эти кирпичи, кстати, очень долго ломать Черт возьми, ребятки, если кто знает Как здесь можно быстро сломать вот эти кирпичики Которые я уже поставил Подскажите, пожалуйста, в комментариях Я непременно отвечу Но у меня есть одна идейка, как сейчас это сделать Мы сделаем просто а, уже на то, что имеется Вот так вот просто поставим большие кирпичики Раз, большой кирпичик Два нет, с этой стороны пока я не буду Я пока что эту сторону закрою Это у нас раз а, Здесь у нас будет два Надо сначала маленькие поставить кирпичики с этой стороны вот таким вот образом. Можно прям в четырех их а, вот здесь прям вот так можно закрыть и поставить один побольше. Сейчас, секундочку. Да, вот чтобы у нас вот как-то так тогда уж было, потому что иначе у нас будет немножко некрасиво. Да, ребят, подскажите в комментариях, как в Айленсе, а, можно, чем вообще, каким предметом можно быстро убирать уже затвердевшие блоки. Это мне очень важно. Так, кирпичики у нас нажарились. Сейчас мы здесь сделаем небольшое продолженится в эту вот прям сторону. Так, вот так. Угу. вот сюда вот один. А сюда, значит, право И еще вот. Так, что-то какого-то цвета, а не другого. Как-то можно поменять цвет? Цвет-то не меняется, что ли? Какого-то они, ребятки, другого совершенно цвета. Так, убрать, кстати, можно их. Ну, убрать пока, естественно, можно. Что-то как будто это. Я их из другого совершенно, из другой глины как будто бы сделал. Или, может, я их повернул не так? Не знаю. Так, давайте посмотрим. Тут у нас что? Тут уже более-менее примерно такого же цвета, но все равно отличаются. А в связи с чем, друзья, такое, я не могу сказать. Потому что без понятия, почему у нас одни кирпичи были светлее, другие темнее. Может, из-за того, что одни затвердели, а другие еще нет? Тоже без понятия насчет этого момента. Так, ну что ж, давайте достроим все-таки до конца. Так, еще тут у нас остался один ряд. Так, и три, все Видите, кстати, этот ряд уже совершенно другого цвета Да что ж ты будешь делать-то? Так, продолжаем, ребят, строить кузницу Это наш сегодняшний объект На текущую серию приоритетный Так, используем, значит, мы э, Наковальню И вот она у нас кузница Мне уже не терпится ее поставить Она, в принципе, занимает гораздо меньше, чем эта огромная печечка И как-то надо ее грамотно Только распределить здесь Поближе, наверное, к задней стенке по Поставим ее вот так вот Вот так вот прям, друзья, во! Отлично, и вуаля, друзья, наконец-то у нас появилась кузница. Давненько не было у меня кузницы. Какой давненько? У меня вообще не было кузницы, а это для нас сейчас достаточно приоритетная цель. Ну и сейчас я дострою здесь полностью основание у этого дома, у нашей с вами плавильной кузницы, и продолжим. Итак, у нас новый день, и продолжаем, друзья, строить нашу плавильную кузницу. Плавильную кузницу, кузницу плавильную, как... Удобнее так и называть ее. В общем, сосредоточить я хочу все основные механизмы а просто в одном месте, чтобы потом их нигде не искать. Так, здесь, значит, один шлакоблок, здесь второй и здесь вот будет у нас третий. Так, что-то я куда-то его вообще в другую... Я его, по-моему, вообще за текстуру поставил. Да что ж ты будешь делать-то? Я так не хотел, но так получилось. Сделаем еще один большой кирпич тогда. Так, им нужно поджечь... Дровишек добавить обязательно. Итак, основание нашей кузницы готово и сейчас мы тогда ä, приступим ä, к непосредственной работе, а все остальное и ее дальнейшую постройку я все-таки сделаю за кадром, потому что это достаточно долго и накладно. Давайте уберем все наши кирпичики, которые мы использовали для строительства и продолжим дальше. Нам надо, ребятки, сегодня научиться работать а, с железом. Да-да-да, у нас сегодня основная цель это работа с железом. Ну и давайте удостоверимся, что все у нас здесь все-таки подходит, места хватает. Нам необходимо разместить еще а, плавильную установку. А, наверное, даже одной будет достаточно. Хотя место останется, если что, и на вторую также. Так, вот сюда вот в уголок одну мы поставим, да, плавильную установочку. Это у нас будет так вот так. Раз. Так, или ее развернуть как-то надо было. Я думаю, и так сойдет. И вот сюда, ребятки, мы сразу же поставим вторую плавильную установочку. Все-таки таких штук нам, наверное, потребуется немножечко побольше. Так, да, две плавильные установки будет у нас. Одна кузница, одна большая печь выжигательная. Я думаю, как раз пока что нам этого э, достаточно будет. Ну и давайте попробуем, ребят, поработаем с железом. А что нам нужно сейчас сделать? А что вообще можно делать в этой кузнице? Сразу же смотрим. Очень много всего форма для литья. Я знаю, что нам нужна в изготовлении еще одного механизма. Железная зубила, шкатулка с украшением. Ну, в общем, много чего, ребятки, можно делать в этой кузнице. Но нам, наверное, пока что потребуется какой-нибудь... Так, даже железная броня, я смотрю, тоже имеется. Железный шлем. У него, короче, статы имеются свои, защита неплохая и так далее. И еще один рогатый шлем. Так, тоже тяжелая броня, но почему-то у рогатого шлема нет а, показателя защиты, как у вот этого вот а, шлема. В общем, железная броня, ребятки, у нас уже доступна, мы можем ее крафтить. И с помощью этих тяжелых доспехов нам, мне кажется, вообще будет все нипочем. Ну а вы, ребят, кто сейчас меня смотрит, пожалуйста, ставьте, пожалуйста, лайкосики, пишите комментарии. Братишка Скретч непременно ответит вам на все ваши комментарии. Также он не откажется от отдельных советов, если кто в курсе, что и как в этой игрушечке. Пожалуйста, также пишите мне в комментах. Я непременно почитаю. И это буду использовать уже в процессе. Также инженерный шлем, смотрю, у нас есть. Тоже у него есть какие-то свои показатели, базовые доспехи, урон энергии и так далее. Так, я думаю, что нам пригодится железная зубила. Это, наверное, какой-нибудь а, новый уникальный инструмент. Давайте же глянем. Так, а, я его заказал, я так понимаю. Так, ага, ну, чтобы у нас начала кузница работать, нам необходимо добавить в нее также, а, ребятки, а, древесины какой-либо, и она у нас все. Теперь у нас заработала наша кузница, и мы очень много интересного сможем здесь делать. А чтобы же сразу еще мне заказать а, железные иглы, но я бы в первую очередь, знаете что сделал? Я бы обновил все свои инструменты, это самая основная моя цель, потому что мои инструменты все каменные, как видите, каменный топор, каменный нож, каменная кирка и так далее. Вот я сейчас как раз таки этим и займусь. Так, а что нужно для, для обновленных инструментов? Давайте посмотрим все-таки. Так, например, для железной кирки нужны палки. Да, логично, друзья, забыл я палки взять. Давайте сейчас все-таки мы от этих своих инструментов избавимся. Их можно будет даже уничтожить. Или же где-нибудь на полочку повешать, как какой-нибудь музейный экспонат. Так, а где у меня палки? Вот в этом сундуке были палки. Тут у меня целая куча их. Так, надо бы мне сразу же убрать песочек. То он что-то мне мешается. Так, у меня песочек где-то был здесь, по-моему. Или, или, или вот здесь, а здесь у нас кирпичики, камушки, а вот тут что такое, да, песочек можно сюда, иглы будут с песчаника, мы сейчас тоже положим на место, да, я привык, ребятки, рассортировать все вещи как по разным сундукам, где они должны быть, чтобы потом просто-напросто самому же не путаться, так что у нас здесь уже приготовлено, давайте посмотрим, так, зубило, а, зубило завершено, мы можем его уже взять, отлично, я так понимаю, нам сейчас с этого откроются совершенно новые рецепты. Давайте попробуем, закажем туда следующие инструменты. Так, что нам сейчас необходимо? Это, во-первых, железная кирка, естественно, создаем. А дальше у нас что еще? О, железный лук также появился. Замечательно. А железный топорик пригодится. А железный молоточек. А вот это что за гвоздодер какой-то тоже есть здесь. Давайте также его сделаем. А железная вилка. Так, декоративный предмет Ну, не знаю, насчет, насчет декоративных предметов пока что я воздержусь Наверное, сделаем пока все самые необходимые Отвертка, кстати, для чего у нас используется, я тоже без понятия Но, возможно, мы что-то с ней сможем интересного сделать Тоже, думаю, заказать ее Так, железная ложка, тоже декоративно написано Например, Так, железный меч, друзья, имеет у нас урон 46-48 Неплохой, я бы сказал, урон ну и, наверное, арбалет свой тоже сменим И лопату, кстати, я забыл еще лопату Железная лопата требует шест Так, а, а, железный ножик требует деревяшки Так, есть, ребят, кстати, у нас железная штыковая лопата И железная лопата такая сейчас, как у меня Так, копье можно сделать Вот арбалет меня больше всего интересует Вот такой вот Сколько? 83-88 урон, да Это, мне кажется, явно будет помощнее, чем у моего текущего так, секунду, сейчас я гляну. Сколько у меня сейчас? 53-59. Да, есть, ребятки, стимул сделать нормальный арбалет. Так, для этого нам понадобится... Нам потребуется... Значит, что нам потребуется, друзья? Давайте еще раз заглянем и посмотрим, что нужно для железного арбалета. Да, нужно шест всего лишь навсего. А для этого ножа нужны деревяшки. Да, сейчас совершенно все, братишка, скретч обновит. И сделает себе уже железные инструменты, будет с ними... Ходить. Так, деревяшки мы взяли. Что-то я много больно деревяшек взял. Не лишнего ли я взял деревяшек? Думаю, что мне хватит. Так, давайте закажем, где у нас был... Так, железный арбалет. Шест. Так, шест же можно сделать. Но ну, шест можно сделать отдельно с помощью ножа, я так понимаю. Да, вот он у нас. Так, сколько же нам сделать таких шестов? Давайте сделаем штучки... Не знаю, пока что две Так, ну и заказываем железный мой арбалет В принципе, у меня для этого есть все ресурсы необходимые Отлично А также нам потребуется железный нож Да, ребятки, все инструменты, которые у меня сейчас есть, деревяшечки, я заменил Точнее заменяю, естественно Эти инструменты я наверное оставлю, просто Их размещу на какую-нибудь доску почета Как мои самые первые инструменты Но в любом случае Я их уничтожать не стану Они станут элементом декоративного, так сказать Украшения моего вот этого а, Острова Ну на данную серию, ребятки, пока что все в, в следующих сериях мы непременно продолжим Работу с железом, а, может быть Появятся какие-то новые построечки Из железа, ну а для того, чтобы, ребятки Братишка Скретч выпускал серии прохождения и выживание по игрушечке под названием Islands Поддержите его, пожалуйста, комментариями и лайкосиками. Давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков и братишка Scratch будет специально для вас дальше пилить прохождение и выживание по игрушечке под названием Islands Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и возможно в следующем видео именно твой комментарий